Итак, объект нам предварительно понравился. Теперь, перед тем, как запрашивать какие-то документы у организатора торгов, какие-то подробности, мы делаем удаленный осмотр. Потому что запросить документы у организатора торгов или проверить на обременение объект – это на самом деле трудоемкий процесс. Это может занять один день, может занять одну неделю. Возможно, из пяти объектов, которые мы посмотрели, только один мы захотим по-настоящему проверить. Поэтому изначально делаем следующее. Берем адрес нашего объекта, который указан в объявлении о торгах. Вбиваем в Яндекс или Google, открываем Яндекс или Google карты и открываем панораму. То есть по большому счету, ну как будто бы виртуально прогуливаемся рядом. На что мы обращаем внимание? Первое. Плюсы. Что есть рядом? Магазины, остановки, станции, метро. Минусы. Что есть рядом? Промзоны, какие-то строительные площадки, вокзалы. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Следующее, на что нужно обратить внимание: в каком состоянии дом? Иногда бывает очень хорошая квартира, открываем вид с панорамы, смотрим дом, во всем доме ни одного окна, какое-нибудь старое здание там, или подснос, ну или очень неприглядного вида или Смотрим новостройку, но она недостроена. Но здесь единственная поправка, которую я вам хочу сказать. Когда смотрите на Яндекс Панорамах, иногда бывает, что информация там немножко не актуальна. Потому что Яндекс Панорама, например, отфотографировали в прошлом году, а объект продается в этом году. И, возможно, то, что там отфотографировано как недостроено, сейчас уже все как бы нормальное. Поэтому по возможности вбивайте этот адрес, этот дом, эту улицу и смотрите также в интернете какие-то фотографии. Если все окей, предварительно нравится, тогда уже переходим к следующему шагу, добываем более подробную информацию. Ну и переходите к следующему видео. А сейчас ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.